Вот в этом-то беда, что деградировали внутренние кадры, не было обновления, и внешние. Во-первых, я вам представлюсь. Моя фамилия Визовцев, Александр Тигранович. То есть вы видите, что наполовину я армянин. Да. Мой отец армянин. Вот. И тем не менее, я повторяю, что против вашей республики существовал с самого начала заговор. Это на мой взгляд. как и против русского народа. Власть, Власть в Москве находится... И в то время и сейчас особенно в руках Елены Боннер, Старовойтовой, им подобным. <говорит> Которые, в общем-то, если будем смотреть их национальность, это армяне, евреи армяне. Исходя из того, что на центральном телевидении, нашем российском, так называемом, слова русский, русский народ почти ругательные, то, в общем-то, можно предположить какие силы находятся у власти, как они относятся к русскому народу, к будущему нашей России. В пользу случаем хочу сказать огромное спасибо азербайджанскому народу за то, что в этой республике существует 500-тысячное э, русское население. И несмотря на то, что правительство России заняло такую предательскую подлую политику по отношению к азербайджанскому народу, и тем не менее, вы не допустили русских погромов, Значит, не кричите, как в цивилизованной Прибалтике или там, в цивилизованной Молдавии, чемодан-мокзал Россия. За это вам низкий поклон и большое спасибо. И вот еще что я хочу сказать. Вот сейчас, особенно часто говорят, допустим, наемники. Что советские офицеры стали наемниками. Но я вообще сейчас считаю, что это понятие такое неконкретное. Вот, допустим, я. Сейчас бы, ну, примеру, пришлось мне выбирать, за кого воевать. В данном конфликте между Арменией и Азербайджаном я бы стал воевать на сцене Азербайджана. И не потому, что в Азербайджане мне больше там заплатят, даже в Армении мне платили больше, потому что есть убеждения. И точно так же ну, можно назвать наемниками тех русских офицеров, которые еще при царе Батюшки пошли защищать тех же болгаров, тех же сербов, и воевали, и умирали в тех странах. Они тоже наемники? То есть в данном случае главный вопрос это убеждение, на мой взгляд. Есть, конечно, люди, которым все равно за кого воевать, за деньги, лишь бы говорить, где больше платили. Но если, допустим, к примеру, какой-то офицер по своим убеждениям воюет именно на Азербайджана, я его вполне понимаю, но если это не убеждение, я считаю, что заговор против Советского Союза, уничтожение Советского Союза началось с, унич... с заговора против Азербайджана. С этого начался. был пробный камень. Он дал большие круги. Это вопрос большой политики, это вопрос геополитики, это мусульманский мир, это православные и мусульмане. Так как Тут очень долго можно говорить. Но это был пробный шар. Он получился удачный у тех, кто этого хотел. А дальше прошло все остальное.